О, господи, а потом Барвиху не выйдет. Как нам теперь дальше жить? Нет! Да-да-да, я прекрасно понимаю, я ровно как и ты уже заждался выход данного глобального обновления на Барвиху РП. И сегодня утром ты мне просто-напросто завалил личку в ВК с вопросами где же данное обновление, когда оно выйдет, стоит ли его вообще ждать в эти выходные, есть ли хоть какая-нибудь информация по этому поводу. Я пообщался по этому поводу с пиар-менеджером и сегодня я тебе постараюсь разъяснить всю ситуацию касаемо выхода данного обновления. Ну а перед началом я хочу тебе напомнить, что я абсолютно в каждом в своем видеоролике разыгрываю 500 тысяч рублей абсолютно среди всех серверов рп Чтобы принять участие, тебе надо всего лишь подписаться на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового видоса, ведь такие розыгрыши проходят абсолютно в каждом, поставить лайк этому видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором очень важно указать на английском языке ник и сервер, на котором ты играешь. Ну а итоги всех розыгрышей я подвожу каждое воскресенье на своей странице в ВК, ссылочка есть в описании. Ну а я желаю тебе Тебе удачи и приятного просмотра наверняка ты точно так же как и я ожидал увидеть обновление на борьбе хорпе уже в эти выходные кто-то говорил что это произойдет 17 числа кто-то говорил что 18 -го. я сам лично говорил что скорее всего возможно данная обнова выйдет уже именно в эти выходные ведь обнова реально была запланирована на середину сентября это именно та информация которую мы сами же получали от разработчиков но как я говорил тебе ранее может произойти абсолютно все что угодно обнова уже была добавлена давно на тестовый сервер и уже довольно давно тестируют спецадмены проекта соответственно как и в любом абсолютно другом проекте при выходе какого-либо глобального обновления все это дело необходимо тестировать выявлять какие-то баги и проблемы которые постоянно откуда-то вылезают с добавлением новых механик и всего прочего и пообщавшись с пиар-менеджером по данному поводу чего в принципе и стоило ожидать появились новые проблемы с которыми столкнулись наши разработчики а именно с некоторыми новыми механиками с их введением сейчас данный вопрос уже решается. У разработчиков огромные планы, они серьезно решили замахнуться на изменение всей барвихи РП. В этот раз решили добавить не просто там несколько новых автомобилей, скинов, аксессуаров, а решили внедрить сюда новые механики, новые системы, новые локации и переработать довольно много старых вещей, к которым мы уже все так давно привыкли на проекте. Короче говоря, планов много, работы, соответственно тоже очень много и оттуда соответственно вытекает довольно большое количество проблем. Именно по поэтому нельзя никогда утверждать и как-то полагаться на точную дату выхода какого-либо обновления на проекте, потому что всегда внезапно могут вылезти какие-то новые проблемы. Естественно, разработчики решили не наступать на старые грабли, а прежде всего решить все свои проблемы с багами и недоработками, и только после чего уже выкатить все это дело на основные сервера. Есть информация о том, что тестовый сервер нам все-таки дадут уже в ближайшее время, возможно это произойдет даже сегодня, и покажут, что уже реально готово, что уже реально работает что уже реально сделали на данный момент также есть информация то что обновление уже точно должно выйти в следующие выходные то есть на этой неделе будет полное тестирование тестирование уже нами ютуберами уже воочию мы с тобой сможем лицезреть все то что уже на данный момент наработано все то что уже сделали и скорее всего уже получим на этой неделе полный расклад от наших разработчиков я не могу опять же тебе утверждать что именно в следующие выходные все сто процентов получится все сто процентов выйдет я сам не являюсь раз я сам не знаю, как там на данный момент идут дела на 100%. Поэтому не могу на 100% сказать тебе. Все ютуберы тебе говорят именно ту информацию, которую сами же получают от разрабов или от pr менеджеров проекта. Так что я могу тебе сказать лишь одно. Не переживай, разработчики никуда не делись. Работа над глобальным обновлением идет полным ходом. И я советую тебе, как и себе лично, набраться терпения и еще немного подождать. Пускай уж лучше все доведут до ума и только потом будут выпускать на все основные сервера. Ну а я же в свою очередь буду продолжать держать тебя в курсе всех последних событий. И как только у меня появится доступ к этому тестовому серверу, я сразу же с удовольствием тебе все покажу. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока.